здравствуйте евгений подскажите туя восточная книжка меняет цвет зимой спасибо заранее ваш подписчик да меняет меняет цвет зимой она становится коричневая внутри она зеленая сверху это происходит от солнца и от солнца в мороз и от ветра в мороз но дело в том что она отходит она потом отходит она, она у меня вообще очень бурого цвета такая была К апрелю конечно вся восстанавливается очень такая темно зеленая становится но суть не в этом если запомните главное правило это если Туя у вас не ломается, не опадает, то есть вы подошли хвою спокойно гнете, то значит она живая. Не переживайте, она отойдет и будет темно-зеленого цвета. И чем тем, чем старше растение, тем вам э, вы увидите, что она меньше <coughs> Извиняюсь. меньше меняет цвет.